Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Итак, продолжаем путешествие по Норвегии. Это мой второй фильм о нашей двухдневной поездке в Норвегию. В первом фильме я рассказала о Норвегии как стране номер один в мире по электромобилям. В этом фильме я расскажу, почему Норвегия входит в десятку самых богатых стран мира – и одновременно покажу, что можно увидеть по дороге из Сент-Фьорд-аэропорта в Берген. Мы, правда, доехали до Эйтфьорд. Смотрите и наслаждайтесь поездкой. А может быть, вы и сами решите тоже провести конец недели в Норвегии. Тогда этот фильм поможет вам увидеть, что можно тут посмотреть. Около 30% внутреннего волового продукта Норвегии составляют доходы от нефтегазовой отрасли. Норвегия экспортирует железо, магний, титан и алюминий. В стране развита рыбная и деревообрабатывающая промышленность. Норвегия – мировой лидер по уровню жизни. В 2021 году Норвегия вошла в десятку самых богатых государств по версии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Норвегия с внутренним маловым продуктом 69 170 долларов на душу населения находится на седьмом месте после Люксембурга, Ирландии, Сингапура, Катара, Швейцарии, и Объединенных Арабских Эмиратов. Соединенные Штаты Америки находятся на восьмом месте сразу после Норвегии. Мы где-то уже часа два, чистых часа два ехали с перерывами попить водички, остановиться, похнуть.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 По пути мы решили заехать на бензозаправку, выпить чашечку кофе, а заодно мы поинтересовались у продавца, о его уровне жизни. Микс спросил, вы достаточно зарабатываете для того, чтобы выжить? Я зарабатываю 62 тысячи норвежских крон в месяц это 6200 right, долларов awesome. или 800 тысяч uh, э, крон в год right. или 80 тысяч okay, долларов это очень хорошая зарплата для uh, этого места другие right, зарабатывают немного меньше он говорит okay. что он владеет двумя домами один дом он купил совершенно недавно и собирается переезжать его семья уже переехала. Okay. Uh -huh. Uh -huh. So, uh, Норвежский образ жизни – это баланс между работой и личной жизнью. Для норвежцев это очень важно. Разница между тем, кем вы являетесь на работе и в свободное время, для них не так уж велика. В Норвегии принято быть личным на работе. Взамен также ожидается, что работу можно взять домой и работать в домашнем офисе. Норвежцы усердно учатся и работают в течение недели и года – но также хорошо умеют отдыхать и расслабиться. Средняя рабочая неделя состоит из 5-7 часовых рабочих дней. Среднестатистический норвежец отдыхает каждые выходные и имеет 5-недельный оплачиваемый отпуск в году. Важны для норвежцев также хорошее здоровье и активный образ жизни. Вечера и выходные часто заполнены мероприятиями, от театральных представлений и концертов до активного отдыха и спорта. Норвежцы также довольно авантюрны, они любят путешествовать. Норвегия – одна из стран с наиболее высокой продолжительностью жизни. Почти 81 год для мужчин и 84 года для женщин. В Норвегии 5,5 миллионов жителей. И с каждым годом количество проживающих увеличивается за счет рождаемости и иммигрантов. Мы решили забежать в лес, посмотреть, такой же он, как и в Латвии. И вот тут прямо, вот машина тут, и тут прямо у дороги смотрите, какие грибы. Это, по-моему, такой же боровичок, как в Латвии. А. К сожалению, мы его взять не можем. Поэтому мы его посадим назад сюда. Nice. That's a big mushroom. В моем следующем фильме мы продолжим поездку в сторону Бергена через горы. Смотрите, подписывайтесь на мой канал и путешествуйте вместе со мной. Ваша зажигалочка.